В сентябре этого года в Санкт-Петербурге пройдут муниципальные выборы. Жители города будут выбирать более полутора тысяч муниципальных депутатов. Сейчас мы наблюдаем, что нынешние депутаты абсолютно не хотят работать для людей. Они работают лишь для себя и воруют наши с вами деньги. А все это потому, что почти все нынешние муниципальные депутаты это люди, которые состоят в партии «Единая Россия». Их никто не знает. И более того, их даже никто не выбирал. Мы смотрим на бюджеты муниципальных образований и на реальную ситуацию в районе и понимаем, можно все делать намного лучше. Я иду на эти выборы в Центральном районе, чтобы властью здесь и во всем Санкт-Петербурге стали честные люди. Регистрируйтесь на нашем сайте, становитесь кандидатом. Вместе мы победим!